И сказав это, я хочу передать слово снова доктору Анне И жду не дождусь, чтобы услышать okay, от нее то, you? что нужно услышать. Да, огромное спасибо. И да, я не могу не улыбаться, потому что мы наконец-то это запускаем. Для нас это было с одной стороны ожидание, а с другой стороны активное ожидание. То есть мы как бы ждали от себя, что мы это успеем закончить. И это был по-настоящему адский процесс, потому что мы чувствовали всю ответственность, которая на нас лежала. Мы чувствовали насколько важно это для всех вас. Мы чувствовали, как медленно растягивается время. И мы старались по возможности это ускорить. Мы постарались как можно все это дело разогнать. И мы Началу, когда только это начинали. Мы не осознавали, насколько это важно. Мы очень надеялись, что все то, чего мы достигаем сегодня, у нас было уже до этого. Но на все потребовалось определенное время. И лично для меня это самое Большое достижение моей жизни Потому что это, по сути, огромная система Это система, которая способна Конкурировать со всеми известными Системами в мире, которая способна Конкурировать с ИИ, с алгоритмическим трейдингом И я практически вот мечтал Об этой системе, начиная с 12 года Когда я только а, начала Работать со своими первыми алгоритмичными Системами трейдинга, и знаете, вот поначалу Я даже не верила в то, что это возможно Я говорила с другими людьми, я смотрела На разные системы, и когда мы Начали видеть вот это вот видение Дейзи примерно два года назад, мне все еще казалось, что это больше мечта, чем нечто настоящее. Нечто такое, чего мы могли по-настоящему достичь, потому что это мечта, это видение было настолько большим. Но сейчас, работая каждый день с нашей командой, мы, по сути, находимся в состоянии огня, потому что у нас есть эта система, и здесь не только... Не только программное обеспечение, здесь вся компания, которая работает совершенно на ином уровне, потому что это искусственный интеллект. И все то, что делается на технологическом уровне, это просто нечто волшебное, что мы смогли сделать. Но тот факт, что этот искусственный интеллект находится полностью под нашим управлением, что мы можем запускать новые идеи, что мы можем встраивать туда новые идеи, нам требуется одна неделя для того, чтобы перейти от идеи к непосредственному воплощению. Это по-настоящему удивительно, потому что, опять же, для нас это огромная разница. И именно поэтому мы бесстрашны. И прямо сейчас мы бесстрашны, потому что если до этого мы знали, что если что-то пойдет не так, то нужно будет это все продумать, взвесить. Но сейчас наша способность реагировать, она уменьшилась буквально на одну неделю. Это то, что было достигнуто за полторы последнее время. Мы смогли построить полностью динамическую систему искусственного интеллекта, где мы получаем всю нашу информацию в режиме реального времени от искусственного интеллекта. Искусственный интеллект принимает решения, и мы, как операторы этого искусственного интеллекта, получаем возможность подкармливать этот искусственный интеллект дополнительными идеями, и мы можем, чтобы эти идеи буквально за неделю переходили в продакшн. Это самое большое наше достижение, и я не знаю, как именно описать вам ту радость того, что мы наконец-то закончили, мы это сделали. Знаете, ведь буквально несколько недель назад было такое огромное количество нехватающих элементов, моментов, то, что могло просто давать сбои посередине работы, то есть там, например, какая-то система у нас, например... Вопросов в ответов были там не готовы изменения к тому, что происходило. Потом система а, воплощения были не готовы. И даже вот на этой неделе мы последние вечер выглаживали. Но там было такое огромное количество движущихся частиц, которые должны были работать сообщать, чтобы позволило этому случиться. Но даже когда я говорю со своей командой, иногда я, бывает, раздражаюсь. И я говорю, ну такое ощущение, что мы не двигаемся. Но затем я всем напоминаю о том, что, друзья... Друзья, у нас вообще 17 модулей, которые работают вместе. Которые работают вместе для того, чтобы позволить этой махине искусственного интеллекта двигаться. Которая полностью автоматизирована. Которая позволяет этому всему работать в криптовалюте. И это далеко не просто. Это, безусловно, является самым сложной задачей, которую мы когда-либо выполняли. Мы как компания, и я как человек. И я не собираюсь вас грузить слайдами, потому что у меня, по сути, не было времени это готовить. Но я хочу ä, вам показать буквально два коротеньких слайда. Да, Джереми, скажи мне, если там видно то, что вот я показываю. Да, да, все видно, все хорошо. Да, это буквально парочка коротеньких слайдов, которые говорят о том, что это наше обновление на июнь. Мы уже до этого объявляли, что мы в плане исследований достигли 330% на свинг-тренд-алфа алгоритме, и в других цифрах мы перепроверяли другие цифры в тестовой среде, на тестовых счетах, с счетов DAISY, и сейчас, буквально только сегодня, мы чувствуемся достаточно комфортно, чтобы переводить это на общую систему, которая сейчас управляет этими средствами. То есть мы будем эти 30% нашего тестового капитала переносить с крипто на работу с этими новыми алгоритмами. Эти новые алгоритмы, опять же, их самое крупное преимущество заключается в том, что сейчас они самостоятельно способны определять скорость при помощи которые они реагируют на рынке. они способны определять состояние рынков, они способны определять все элементы, все характеристики этого рынка, и затем они способны реагировать в соответствии с выявленными ими характеристиками. Поэтому, опять же, это первый раз, первый раз, когда те алгоритмы, которые были изначально сделаны в стадии исследования, сейчас переходят в полный продакшен. Мы их переводим в уже трейдинговый капитал, и мы ожидаем увидеть результатов, и это все было сделано при помощи нашей новой системы постановки задач, где нам нужно было подготовлять подготавливать определенное количество элементов, чтобы это все работало, и первым элементом это было определение целей, которое было у нас очень-очень и очень гибким, означая, что все перемены, которые мы делали с рынком, они все учитывались, дальше все элементы рыночные, они все учитывались, наша возможность реагировать а наше время реагирования сократилось с месяцев на недели, и поэтому, если наш рынок меняется, то мы готовы буквально за короткое время, если мы понимаем перерыв, и наш максимальный а, дропдаун, он все еще реагирует, и вместе мы достигли той цели, которую мы хотели. у нас есть полная система ИИ с искусственным интеллектом, которая отвечает за эту полную адаптивность, на Форексе и на рынке золота, которые мы уже проводили в трейдинге и в тестинге, и мы сейчас внедряем фундаментальный анализ, который также сейчас подтвержден искусственным интеллектом, и, по сути, мы уже добились этой цели, и сейчас, как и было сказано, нам, для нас, это всего лишь начало новой истории. Это не означает, что начиная с этого момента мы перестаем работать. Нет, сейчас как раз мы и начинаем работать. Сейчас команда полностью владеет всем необходимым для того, чтобы сделать это волшебство правдой. Мы продолжаем улыбаться, мы продолжаем работать. У нас примерно происходит 20 созвонов в день, где вся команда, и просто хочу вам писать, как именно это работает. У нас есть э, э, ряд команд, которые работают, у, которой, у каждой из которых есть свои собственные системы ответственности для того, чтобы этот искусственный интеллект проверять, и затем раз в день мы собираемся вместе, как минимум одна идея, она каждая из наших команд привносится, мы все эти идеи перепроверяем, мы все эти идеи сверяем, а на следующий день мы решаем, какие именно из этих идей мы будем внедрять, а потом на следующий день мы снова приносим 10 идей. Поэтому каждый день мы приходим с этими идеями. Соответственно, за одну неделю мы способны проговаривать буквально 50 идей, 50 идей, которые в дальнейшем могут стать рабочими идеями для улучшения нашего рынка. И поэтому, опять же, прямо сейчас у нас есть результаты, но рынки, они постоянно меняются. Рынки постоянно находятся под взаимодействием, под работой разных конкурирующих компаний, разных изменений, поэтому... Это является обязательной составляющей для такой компании, как наша, для того, чтобы мы постоянно были здесь, чтобы мы постоянно могли привлекать эти новые идеи, чтобы у нас могли происходить эти новые улучшения. Поэтому не имеет значения, как... Потому что, опять же, сегодня у нас первый день нашей новой жизни, когда мы по-настоящему готовы двигаться вперед, когда мы готовы запускать наш новый искусственный интеллект, наши новые разработки, которые проходили на протяжении последних полутора лет. Поэтому, опять же, всем огромное спасибо за то, что вы нас поддерживали. Спасибо за то, что вы в нас верили. И даже в те моменты, когда мы сами себя не верили, потому что, знаете, мы периодически чувствовали настолько сильное раздражение, с тем, что у нас происходило в некоторых месяцах. Но, опять же, прямо сейчас хочу пожелать всем нам удачи, потому что мы только-только начинаем работать как некая новая команда, которая, способна предоставить... которая предо... способна предоставить новые результаты. Поэтому, опять же, огромная вам всем благодарность. Да, замечательно, спасибо.